Мы находимся на территории михейского бока, где мы являемся подрядчиками по выполнению скрышных и добычных работ. Это машины надежные, с хорошими производительностями. Ну, собрана она в Японии, это тоже о чем-то говорит. Подлокотник все регулируется. Ну, кнопку нажимаешь, он автоматически поднимается. Но ну, это удобно. Что хорошо в этой машине что есть регистрированный вентилятор в жаркую погоду не греется ну, сменная норма 3000 суточная 6000 метр кубический экскаватор справляется полностью экскаватор и 800 это надежность хорошей кабины с комфортными условиями для машиниста все регулируется под себя четко выполняет действия